Похудеть навсегда возможно, даже имея болезни, о которых вы писали в своих ответах, но с болезнями тоже нужно будет проработать, но это того стоит. Даже если в сознании хлам и кавардак, даже если раньше не получалось, даже если казалось, что получилось, но срыв поставил все на свои места. Вот смотрите, какие у людей ситуации. С моими краткими комментариями, что на самом деле происходит у таких людей, мы видим. Вот выбрал несколько, так как всем ответить в рамках поста не получится. Хотя, конечно, пост получился не короткий, пока эти разборы писал. Но ведь и весонабирательные тараканы у людей разные, и их много. Комментарии написаны как помощь вам. Поэтому все прочитайте внимательно или прослушайте. Это же в ваших интересах. Слова авторов сообщения оставил так как они были предоставлены. Свои ответы проверял на предмет опечаток, но если где-то остались, то простите. Немало времени потратил, чтобы написать все это и помочь. Надеюсь, оцените. Доброй ночи. В ноябре 2018-го была на марафоне. Е. Калин. Бросила, сбросила 13 килограмм за 2 месяца. Была 77. Сейчас и постоянные. Чувствую, что набираю вес, Питание правильное, заедаю стресс, хотелось еще скинуть. Ответ. Кален не дает нужных знаний, а запутывает и вредит людям. Как можно говорить, насколько помню из его видео, что нет вредной еды, любую можно есть, если требует ваше тело. У людей и так проблема. Хлам и тараканы в голове, тут еще добавляют эту ложь с умным видом, то есть программирует на дальнейший деградационный образ жизни. Когда человек не управляет собой, а является флюгером, куда ветер подул, то он и стал есть. Поэтому постоянно вижу у себя в проекте людей, кто приходит после марафонов. Кален и стараюсь помочь им, но не все хотят. Если человек хочет есть вредную пищу, то он будет вредить, что тело требует. Не тело это, это тараканы в сознании, просто некоторые хочется думать, что дело в теле, а не в них самих, осознайте. Пока это настраиваюсь на похудение. Для меня это долгая настройка, затем процесс, от которого должна получать удовольствие, а не страдать. Я живу в арктическом регионе, поэтому нужен белок постоянно. У нас даже сейчас плюс 5 при отключенном отоплении. Так что пока пью чай с медом и вареньем, чтобы согреться. Ответ пока занята. А когда будете не занята? Так и хочется добавить, когда инсульт или еще какая-то неожиданность случится от лишнего веса, тогда уже может быть поздно что-то изменить. И человек горько жалеет о своей легкомысленности. Но почему такое легкомысленное отношение к процессу, который давно надо было сделать раз и навсегда? Что касается Арктики. То белок можно есть только безвредный. Вредный нельзя ни на севере, ни на юге. Итак, основная работа у нас начинается уже очень скоро. 9 сентября 2019 года в 20.00 по московскому времени. Бесплатный четырехдневный онлайн флешмоб, пошаговый план эволюционного похудения навсегда через перепрограммирование подсознания. Или в чем на самом деле должна состоять безотказная механика процентов и правильной стройности, чтобы похудеть в любом возрасте, не допуская большие опасные ошибки, которые делают все люди. Но о них молчат диетологи, фитнес-тренера и психологи. Похудеть навсегда можно, в любом возрасте, но надо знать как именно навсегда, чтобы, а не на время. Вход свободный, ссылка для входа в описании под видео. И, внимание, в нашей работе не используется никакое кодирование, НЛП, экстрасенсорика, магия, медитации. Не используются БАДы, МЛМ, чудо-таблетки, чудо-диеты. Не используется фитнес, обертывание, изнурительные голодания и прочие опасные методы. Данный метод не имеет ничего общего с вышеперечисленным, он сугубо научной и проверенной практикой и жизнью. И до этого будет еще одно задание. Как вы поняли, я прочитал ваши комментарии и знаю, что многих не хватает настоящей мотивации и запала. Если нет запала, все стопорится. Сами знаете по жизни. Так вот. Все вы пришли к нам за похудением, это ясно, но ответьте, а зачем вам похудеть? Это совсем не праздный вопрос. От ответа на него будет зависеть, как вы будете выполнять задание, как далеко вы пойдете, какую цену будете готовы заплатить, не только материальную. В похудении очень важна правильная мотивация и необходим запал, потому что без них трудностей по проведению уборки стройности в своей душе и теле вы не проделаете. Не захотите потому что. Потому что желание, хотение все преодолеть вызывает осознание цели. Понимаете? Если есть настоящее, четкие, четкое осознание цели, но результаты точно будут. И замечательные. Когда действительно осознал цель, то трудиться и худеть, и жить в стройности радостно и интересно. Итак, третье предварительное задание перед флешмобом. Написать в комментариях под этим видео, зачем вам похудение. На что будете тратить то время и силы, что сейчас тратится на поедание вредной и лишней еды. Это же готовка лишняя, лишнее хождение по магазинам за ней, хождение по аптекам, чтобы взять таблетки от давления, ну и прочие растраты времени зря на лень, на малоподвижный образ жизни, на болезни, вызванные лишними килограммами и так далее и тому подобное. Не забудьте поддержать лайками других участниц, но осознанно. Мы дружим, поддерживаем друг друга. Мы сообщество идущих к цели. Вы тоже ее часть. Действуйте, а мы поможем. С уважением Дмитрий Парадов, руководитель онлайн-проекта эволюционной стройности. Ссылки в описании.